Я начала обращать впервые внимание на свой вес лет в шесть. Я отказалась от еды на протяжении трех дней. Внутренне я была бесконечно одинока. И мысли о похудении у меня появились лет в 10, наверное. Мне казалось, что сейчас я надеюсь, все будут меня любить. Все в моей семье достаточно худые люди. Видимо, я родилась какой-то не такой, потому что я была ну не то чтобы пухненьким ребенком, но видно, что не такого злосложения. Бабушка садила меня на диеты. Постоянно упрекала меня в том, что я пухлая, что у меня большие щеки. В школе я была изгоем, потому что я была анархисткой. Я презирала школьную форму, я красила волосы в синий цвет. Мне это вроде как бы нравилось, но... Это ведь и страшно тоже. И плюс я была бесконечно одинока. Мне казалось, что если я похудею, тогда меня больше будут принимать люди. Мне было достаточно тяжело находиться самой собой и, соответственно, в своем весе. И в 13 лет начала активно прям худеть. Мне кажется, как и у многих, у меня все началось с групп по типу типичной анорексички. Там были всякие мотивационные фразы серии «Ты не ешь», «Ты молодец», «Если ты поел, то ты плохой человек», и «Ты там свинья» и прочее Я сидела в этих пабликах на уроках, в машине, когда засыпала, когда просыпалась Первым делом я шла читать эти э, фразы И это очень сильно, на самом деле, капало на мои мозги Сударство должно узнать про эту пропаганду, оно должно ее просто увидеть Что оно, ну, вообще-то убивает очень много людей Начала ходить на легкую атлетику, причем я на легкую атлетику питалась на 500 калорий в день. Мне нравилось чувство голода, да, потому что оно давало мне ощущение, что я сильная. Если я э, сегодня не поела, то значит я и завтра не поем. И если сначала это было как ощущение э, внутренней силы, то потом это стало привычкой. Расстройство пищевого поведения – это э, заболевание психики которая проявляется страхом перед едой, невозможностью поддерживать нормальное функционирование организма, нормальное питание своего тела. Чаще оно начинается в среднем подростковом возрасте. Диеты очень страшные. Сегодня день там питьевой, завтра день овощной, третий день там вообще ничего не едим, не пьем. Я перестала воспринимать обычный прием пищи, как что-то обыденное. Для меня пища в какой-то момент просто стала врагом. Постоянная непрекращающаяся борьба и вот это съесть, не съесть, съесть не, съесть, не съесть, что съесть, сколько я съел сегодня. Были такие моменты, когда я раз в день ела, там, не знаю, 100 грамм овощей, больше ничего не ела вообще. Человек хочет есть, но он боится еды, он боится боли, и он боится чувства вины, которое возникнет после того, как у ее съест. Когда я пыталась восстановиться, сильно наелась. Настолько, что у меня живот был, как у женщины на девятом месяце беременности. Это было очень больно. И я лежу, и я говорю, нет, мне нельзя очищаться, мне нельзя очищаться ни в коем случае. Я просто лежала на полу, потому что мне было жарко, одновременно холодно, у меня пот И я так, наверное, час лежала просто в слезах, с этим огромным животом смотрела в потолок, вообще ничего делать не могла, не ни двигаться и ничего. Потом не сдержалась, все-таки пошла и очистилась. До диет я весила в вот, максимальном своем весе 65 килограмм. Минимальный вес был 45 килограмм. В общей сложности я скинула где-то килограмм 16-17. Когда я решила, что я похудею, я взвесилась в восьмом классе, была 63 килограмма. Дохуделась я, 20 килограмм скинула, 43 было. И все мне говорили, что вот, ты такая худая, ты прозрачная, такая красивая. А я выпиваю стакан воды и падаю в обморок. Тело для того, чтобы получить энергию, разрушает внутренние органы. Съедает само себя. И гормоны снижаются, и выработка ферментов, синтез ферментов очень резко снижается. У меня пропали месячные после похода к гинекологу. Сказали, что нет, в 15 лет матка 5-летней девочки. Расстройства пищевого поведения классические. Они развиваются на фоне гормональной перестройки организма. И понятно, что эта гормональная перестройка, она у женщин отличается от мужчин. То есть, вероятно, действительно, женщин больше. Но почему при диагностике мы видим 90% женщин и 10% мужчин, очень неоднозначный вопрос. Я думаю, что страдают в основном женщины, потому что есть женская гендерная социализация. Нас просто воспитывают так с самого детства, что ты должна быть там всегда опрятной, всегда такой-то красивый, в хорошей форме, там уметь готовить и прочее, прочее. Ты должна быть девочкой, ты должна быть красивой, стройной. Иначе ты там не найдешь себе мужа. В Инстаграме мы видим идеальных женщин, мужчин, детей, стариков в идеальной форме, с идеальной кожей, с идеальными лицами, пропорциями. Это все имеет довольно мало отношений к развитию болезни. Болезнь развивается на фоне особенностей центральной нервной системы. Если этих особенностей нет, болезнь не разовьется, какое бы социокультурное давление, какое бы оно ни было. Я приехала впервые в Петербург, я сама из глуши. Я помню, как я стояла в Эрмитаже, и как мне было страшно от того, что я только что поела. Я до сих пор помню этот ужас. Когда я не сдала математику, ЕГЭ, у меня был сильный нервный срыв, и я просто просидела целый день дома, вызывая рвоту. Я очень много ела, потом шла вызывать рвоту. Это заметила мама, и мы пошли к психологу, разобрали корень проблемы, почему все это началось. С того момента я прям начала выходить в ремиссию. Я отлично знаю, что если я сейчас начну худеть, при том, что у меня с мозгами сейчас все в порядке, при том, что я себя принимаю, у меня съедет кукуха напрочь, потому что РПП никуда не уходит. И мне кажется, что говорить о болячках открыто – это важно. Что это показывает, что мы меняемся, и мы готовы бороться со своими всякими страхами и комплексами. Тем, кто сейчас в этом находится, и кто не знает, что делать, я посоветую не бояться следовать своим чувствам. Потому что, если ты чувствуешь, что с тобой что-то не так, то, скорее всего, с тобой что-то не так. Расстройство пищевого поведения абсолютно излечимо. Нет никакой причины мучиться, болеть и страдать. Можно выздороветь, вылечиться и вернуться к полноценной жизни. И вот в этом такой парадокс, что можно умереть, а можно на 100% выздороветь.